Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика Ретро Игры. Вот, и мы возобновляем, короче, эту рубрику, вот, давненько у нас не было выпусков, и продолжаем, значит, мы проходить с вами Супер Марио Брос. Помните, да, я говорил в последнем выпуске, когда мы начали проходить Супер а, Марио, то а, я говорил то, что мы будем проходить а, один видос, это будет один мир, вот независимо от того короткий видос получится не короткий вот так что ставим лайк ностальгии и погнали Итак, у нас, в принципе, так, я не помню, а, сколько у нас было жизни, короче, в прошлом, а, в конце прошлого видоса, и сколько очков, ой, ой, и сколько очков, потому что мне пришлось, короче, заново устанавливать почему-то у меня он куда-то делся вот и по новой проходить первый мир Так, черепаха Оп. такие фишечки тоже мы помним да Так. вот еще какие-то бонус уровни, по моему были там типа ударяешь и бобовая ветка такая вырастает в небо ах ты а там что-то наверное было там по-любому вот эта бобовая ветка да ну ладно. Так, здесь никак, да, ничего. Кинг-Конг. Кинг-Марио Кинг-Конга. О, вот, вот, вот. Как раз про это я говорил. Погнали. Погнали. Погнали. Собираем, короче, все. Я не помню у меня по-моему ни разу а, сколько я сколько раньше проиграл короче ни разу не получалось собрать все эти монетки <сOR> <сOR> так О, еще здесь дополнительно монеты э, куча монеток короче дополнительный бонус окей Так, а вот там что-то есть. Могу как-то я. Время-то кончается. Тут же еще и на время. Я и забыл. Окей. Оп. Да прыгну. Нормально. Салют будет. Давай мне салют. Ну окей. Ладно. Без салюта обойдемся. Без салюта. О, это я помню, миссию, сюда подводная. Они, по-моему, такие какие-то, вроде как немного трешовые такие миссии, вроде как. Так, так, так, так, так, так, так, так. -так, -так, -так. Бляха! Вот это плохо. Вот это плохо. Фу! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Так, так, так, собрал все, собрал все. Хорошо, что воздух не кончается. Но кончается время. Отлично. Я, я, я раньше не любил вот эти уровни, короче, под водой. Хотя, как-то можно же ускоряться. А, типа на кнопку, короче, выстрела нажимаешь и держишь, и он ускоряется, разгоняется такой. О! Во, во. А вот и. Салютик. Завезли. Так, ладно. Так, а вот этих можно убивать, я не помню. Фу. Я не помню, а если они подо. Под ноги мне попадутся их, они умрут или эти неубиваемые? А, они неубиваемые походу. Окей, они походу неубиваемые. Так, три жизни. Погнали. т.п. Погнали. Аккуратно, аккуратно, спокойно. Ай-яй-яй, я. аккуратно, аккуратно, аккуратно. Тихо, аккуратно. Спокойно, тихо. Вроде да, а вто, второй, вто, второй мир всего, да, а уже начинаются такие вот а, сложноватые штуки всякие. Тихо, тихо, тихо. Хорошо. Тихо, тихо. Фу, пронесло, короче. Здесь они не прыгают да получается они прыгают чисто э, где мост Ай, разгоняемся и опа, 800 Сейчас, по-любому должен быть салют по-любому нет Странно. так окей, финальный финальный финальный уровень отлично я теперь могу пуляться Главное теперь... Главное не звездануться в лав. Тихо. Эти штуки тоже опасные, опасные. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. оп хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Нет. Это тихо Это сейчас, это сейчас было плохо. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй, аккуратно, аккуратно. Бля. Я ждал, пока он подпрыгнет, чтобы под ним, короче, пробежать. Ладно. Так, я, кстати, сделаю сейф э, стед. Потому что с самого начала проходить это будет дичь. Да, падай. Так. Мне, кстати, чуть-чуть э -э осталось до Ну, монет собрать до жизни. Тихо! Нет! А -а -а, это плохо, это плохо, это очень плохо. Одна монетка осталась до жизни. а поспешил поспешил конец игры <свист> поспешил так окей у камон бэйба камон ай-ай-ай Ай-яй-яй! Опять! Ну опять! Та же самая фигня получилась. Так, монетки, монетки все собираем. Лоп, лоп. И.. Опа! Тихо! Бляха, он все равно задевает рогами своими. Окей. А, -а, а грибок упал. Как же я теперь без, гри без гриба? Как же я теперь без гриба то буду? Кстати, в принципе, я могу здесь пробежать, они меня не достают. Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Вот, вот Дэнди вроде Дэнди, да, игруха платформер хардкорн ну, вот, ну, даже не то что дэнди дэнди а марио вроде как бы знаешь такая вот игруха а, бляха на хардкорный хардкорный платформер попробуй пройди пиши напишите в комментариях кто проходил полностью до конца до конца полностью все все уровни в марио тихо Отлично. Ай, тихо тихо тихо тихо тихо тихо бляха ну иди ты в пень вот так у меня вторая жизнь была Ха-ха, я тебя околпачил спасибо марио но наша принцесса в другом замке окей наша принцесса в другом замке понятно да всем понятно ясно окей друзья вот и прошли мы второй мир